Я рад приветствовать вас на вебинаре, посвященном Ramexis Smile Design. Меня зовут Влад Аветов, и мы поговорим сегодня о том, что это же такое программное обеспечение планмека Ramexis Smile Design, что оно из себя представляет, каким является область его применения. Я покажу вам несколько разнообразных сфер, продемонстрирую клинические случаи, на примере которых вы сможете убедиться в многообразии, и в, в возможности разнотороннего использования программного обеспечения. Вы увидите, каким образом можем формировать отчет о клинических случаях. Я дам информацию о видео и о других материалах, которые доступны на сегодняшний день. Что же такое Ramexis Smile Design? Новое программное обеспечение дает возможность проводить абсолютно четкую коммуникацию между пациентом и стоматологом. Он позволяет планировать эстетическую реабилитацию делать это еще на начальном этапе на первой консультации безусловно оно способствует увеличению объема лечения, поскольку выступает очень сильно мотивирующим инструментом для пациента, повышает эффективность, безусловно приводит к увеличению дохода. Что самое главное, не требуется дополнительного оборудования планмека, она доступна как в формате стенд версии, то есть версии, которая может быть абсолютно отдельной. Так, как, так и в виде модуля Рамексис, который может интегрироваться с ним. Вы можете прямо сегодня загрузить, хотя я думаю, что у многих у вас уже есть пробную версию, для того, чтобы была возможность оценить ее функционал. Давайте начнем с быстрой мотивации пациента. Что же это такое? Мы, как стоматологи, можем с вами разработать, используя программное обеспечение, цифровой макап в конечно же, в двухмерном формате, показать новую улыбку пациента в течение нескольких минут. Мы с вами прекрасно понимаем, что на сегодняшний день на нашем приеме достаточно большое количество людей, которые относятся к визуалам. И учитывая, что наши услуги относятся к федоциарным то есть к доверительным услугам, очень важно произвести первое впечатление, которое мы не можем произвести дважды на пациента именно в первый визит. Очень важно именно в первое посещение показать пациенту возможности нашей практики, показать то, каким может быть результат будущего стоматологического лечения и дать ему возможность сделать осознанный выбор именно в пользу нашей практики, именно в пользу меня как практикующего врача, показать ему мое конкурентное преимущество в том, что касается возможности использования цифрового дизайна улыбки, сделать это максимально быстро, насколько это возможно. Вы увидите по клиническим случаям, что моделирование и использование цифрового дизайна улыбки я буду пользоваться им в течение нескольких минут. две-три минуты достаточно для того, чтобы сформировать э, идеальный цифровой мокап. И таким образом мы, конечно же, достаточно сильно э, экономим э, деньги пациента, экономим деньги при клинике, учитывая, что сокращается количество пустых визитов, у нас нет необходимости гонить пациента на несколько приемов для того, чтобы сформировать и понять, каким образом может выглядеть конечный результат. Значительно увеличивается конверсия от первичных консультаций, которые сразу же на первом приеме понимают, что врач апеллирует не к фотографиям звезд, не к фотографиям других клинических случаев, не пытается на пальцах объяснить, каким будет выглядеть результат лечения конкретно у них, а показывает то, что они хотят увидеть. Они хотят увидеть себя с улыбкой, которая появится у них после того, как лечение будет закончено. Этот формат мы можем на сегодняшний день реализовать как на приеме врача-ортопеда, который в большинстве клиник является ведущим врачом и формирует максимальный объем пациентов именно на комплексных планах лечения, так и врача-ортодонта. И я покажу вам сегодня, каким образом, используя Ромексис Майл Дизайн, в течение нескольких минут можно продемонстрировать пациенту результат будущего ортодонтического лечения. То есть фактически мы говорим о том, что мы можем использовать программу для того, чтобы провести цифровой сетап. Одна из достаточно дорогих процедур в ортодонтии, процедура, которая занимает определенное время, процедура, которая требует... Включение в процесс нашего партнера зубного техника и та процедура, которая здесь может быть проведена точно так же в течение нескольких минут и при этом не требует никаких дополнительных затрат. С точки зрения стоимости импонирует пациентам, как правило, еще и то, что использование э, диагностики, использование э, Ramexis Smile Design на первичном приеме на консультации, как правило, не утяжеляет ее финансово. Это значит, что большинство пациентов заходит в клинику, оплачивает обычную консультацию и получает соответственно, возможность проанализировать свою будущую улыбку. То, что для этого необходимо сделать врачу-стоматологу – одну фотографию. Это фотография с улыбкой, которая дает возможность загрузить ее в программу, которая дает возможность адаптировать к ней цифровую, все цифровые инструменты, которые есть в программе, и на выходе показать пациенту то, зачем он пришел, за результатом своего будущего лечения. Я покажу, каким образом мы сегодня реализуем все эти возможности, и что же мы можем получать в итоге. И оптимальным, я буду делать на этом акцент, является соотношение времени, затраченного для того, чтобы получить конечный результат, и, соответственно, того, каким образом визуально для пациента это может, быть, это может выглядеть. Следующий аспект, на котором мы делаем акцент, Конечно же, это коммуникация с лабораторией. Коммуникация с лабораторией является одним из важнейших аспектов. Вы это все прекрасно знаете. Мы в результате работы со смайл-дизайном можем послать в лабораторию изображение лица с запланированным дизайном улыбки. И, соответственно, исходя из этого, лаборатория может продолжить работу над дизайном, видеть все примечания. От врача И для этого нам уже необходимо, помимо того, что будет фотография в двухмерном формате, и фотография еще и с ретрактором. Я бы хотел остановиться на этом элементе подробнее, поскольку являясь сам в большей степени ортопедом, нежели хирургом, я понимаю, насколько сложно в нашей практике выстраивать коммуникативные отношения с зубными техниками, особенно находящимися на значительном удалении. И в большинстве случаев одной фотографии часто бывает недостаточно. Те инструменты, которые э, реализованы в, данном, в данной версии 4.4.0 в Amexia Smile Design, позволяют достаточно четко э, дать зубному технику ориентиры в том, что касается цифровых параметров, э, как всей улыбки, так и каждого зуба конкретно. Они дают возможность ему... Понять и точно перенести на восковую модель, если это будет необходимо, те параметры, которые были отработаны врачом и пациентом в стоматологическом кабинете. И они дают возможность оценить в дальнейшем, действительно ли это было сделано в том формате, в котором оно было заказано. И на сегодняшний день Smile дизайн дает возможность всю эту информацию в лабораторию отправлять. Более того, он дает возможность сделать техника партнером еще и в том формате, что такая же версия может стоять и в зуботехнической лаборатории, тогда техник может, загружая туда исходные файлы, полученные из клиники, в некотором контексте, их домоделировать. Экспорт в 2D в каткам является на сегодняшний день тоже очень востребованным функционалом. И я покажу вам сегодня, каким образом он может быть реализован в Ramexis Smile Design. Это э, тот самый случай, когда мы можем перевести двухмерное изображение в трехмерное. И сразу же, минуя этап воскового моделирования э, аналогового, провести восковое моделирование цифровое. И после этого сразу же отправить на милинг те данные, которые будут получены. Таким образом, мы можем говорить о том, что процесс использования, процесс оцифровки всей нашей работы может стать абсолютно замкнутым. Мы проводим цифровое планирование улыбки, мы сканируем полосерта пациента, мы отправляем все эти файлы в лабораторию, в лаборатории все это загружается в единый, в единый, в единый цифровой формат, который объединяется и на выходе мы получаем результат, но уже в виде конкретного продукта в виде отфрезерованной конструкции, которая соответствует как цифровому планированию так и соответственно всем цифровым параметрам, которые мы получили Сегодня мы посмотрим на это более внимательно Первое и самое важное, с чего я хотел бы это начать, это то каким, какой должна быть фотография? Фотооборудование. Любая зеркальная фотокамера, штатив для фотокамеры, портретная тарелка или вспышка, и, соответственно, штатив для портретной тарелки. Я в практике использую камеру Nikon D800, вспышку Young No 3 и портретную тарелку Beauty Dish. Оба этих прибора стоят у меня на штативе. Вторым очень важным элементом является то, каким образом мы ставим пациента. Пациент должен стоять, должен чувствовать себя достаточно спокойно. Вы видите, что пятки от стены находятся на расстоянии 10 см. И упор на трех точках. Это ягодицы, лопатки и голова. Очень важно, чтобы пациент стоял ровно, при этом достаточно свободно. Фон, естественно, должен быть Видите, что у меня использован белый фон Достаточно удобная опция Во многих магазинах IKEA они продаются Стоят 3 копейки И достаточно облегчают нашу работу И я использую коробку из-под перчаток для головы Для того, чтобы зафиксировать голову пациента Удобно, не требует больших затрат Оборудование устанавливается в зависимости от фокусного расстояния объектива на том расстоянии, на котором вы сможете фотографировать портрет. Линия, проходящая через объектив, должна быть параллельной и совпадать с протестической плоскостью. Это очень важно, поскольку в зависимости от того, в каком формате мы фотографируем, мы сможем заложить фотографии в программу, сможем получить результат или нет. Глаза действительно должны быть открыты и взгляд направлен в объектив. Что касается того, что голова выровнена по трем плоскостям, это значит, что она не должна быть наклонена ни вперед, ни в сторону, ни развернута. Это очень важно. Следите за этим. Я делаю две фотографии обычно. Первую фотографию с ретракторами. Вы видите, что пациент берет ретракторы. Фиксирую их в полостро, я выставляю голову пациента, делаю фотографию и оцениваю, соответственно, сразу же качество фотографии, либо на экране своего аппарата, либо, соответственно, на мониторе. После того, как мы сделали первую фотографию, мой ассистент подходит к пациенту, убирает у него из рук ретракторы, при этом я прошу пациента не двигать головой смотреть в объектив так же, как он смотрел у него раньше, не опускать руки. Если пациент опустит руки, положение тела в пространстве, постура сразу же изменится, и мы не сможем сопоставить две фотографии. После того, как мой ассистент подошел и забрал у пациента ретрактор, я делаю следующую фотографию, при этом руки у пациента точно так же подняты, как будто он сдается, и, соответственно, широкая улыбка. Вот эта вторая фотография нам и будет нужна в большей степени для того, чтобы работать с пациентом в плане визуализации. Фотография с ретрактором нам нужна уже на более позднем этапе, когда пациент принял наше лечение и мы начинаем адаптировать под него все наши процессы, в том числе в лаборатории. Вот такие вот две фотографии у вас должны появиться. И то, что фотографии сделаны в одном формате, то, что не меняло место камеры, то, что фиксирована была голова пациента, в процентов случаев позволяет вам сопоставить две фотографии в том формате, в котором это нужно будет сделать. Давайте перейдем теперь к мексису и, соответственно, вы видите, что у нас на экране есть достаточно удобное меню для записи информации о пациенте. Мы вводим его личный идентификационный номер. Налогоплательщик в данном случае можно ввести можно его ввести любой номер. Соответственно, заполняем фамилию пациента, вводим имя, отчество. Те э, графы, которые выделены белым цветом, более жирным цветом, они обязательны для заполнения. Соответственно, остальные нет. Можем ввести точно так же то, что касается э, даты рождения пациента Для того, чтобы нам проще было его искать потом в базе Вставим любую дату э, Гражданство, пол, вводим какие-то комментарии свои и так далее То есть это обычная библиотека для архивации пациентов ну, Впрочем, достаточно удобно. Если она вам не нужна, вы можете такое же внимание ей не уделять Загружаем сюда фотографию Пациента. Соответственно, когда мы нажимаем кнопку Подгрузить фотографию, то автоматически программа перенаправляет нас в папку на нашем компьютере, которую вы выбираете, соответственно, где вы храните все свои фотографии, и вы можете выбрать ту фотографию того пациента, которого, которого вы конкретно хотите ввести в программу. Открывается окно, и есть возможность провести дополнительную обрезку фотографии, для того, чтобы формат ее был бы более удобен, но и она не занимала, бы, не занимала бы меньше места на жестком диске вашего сервера или вашего компьютера, в зависимости от того, где вы их храните. В... Если количество пациентов у вас достаточно велико, конечно, это будет на каком-то этапе играть уже важную роль. После того, как вы видите, что фотографии сейчас не появилась, после того, как программа будет... Вы выйдете из программы и запустите, эта фотография уже появится. Мы же с вами сейчас идем дальше и начнем разбирать функционал программы. Вы видите, что я зашел через одного из пациентов, которые были установлены ранее. Мы видим ее фотографию сейчас на экране. И теперь для того, чтобы зайти непосредственно в модуль... Ramexis Smile Design мы проходим дальше по этому линку, попадаем уже непосредственно в пространство где мы и будем работать с вами все это время вот все инструменты с левой и правой стороны которые нам будут необходимы по кнопке импорт мы снова попадаем в папку где хранятся наши пациенты выбираем того из пациентов которого мы хотим с вами сегодня обработать. Точно так же можете загружать сюда фотографии сразу же жесткого диска камеры через карт-ридер. Мы выберем сегодня вот этого очаровательного пациента и давайте посмотрим <coughs> что же мы сможем вместе с вами здесь реализовать. Пока у нас загружается, уже загрузилась видите, что мы можем приближать и удалять фотографии, используя для этого колесо прокрутки на нашей мыши. Или если мы работаем с мышкой компании Apple, достаточно удобно это делать одним пальцем, как я это делаю сейчас, для того, чтобы зумировать соответственно мы можем вывести точно так же картинку на весь экран и мы с вами достаточно часто будем работать именно в таком формате учитывая что все инструменты которые нам необходимы расположены с правой стороны есть кнопки которые являются характерным отлич, характерным признаком программного обеспеченного планмеки в верхней части экрана они позволяют дублировать то что делает мышь приближать зумировать изображение переворачивать его Открывать в формате один к одному или фотографировать изображение, которое есть на экране а, Наши основные инструменты, которыми мы будем с вами работать, расположены с правой стороны под фотографией И мы начнем сейчас с того, что выровняем фотографию по горизонту вы видите, что при активации первой кнопки у нас появляется на экране, соответственно, сетка с двумя синими точками, которые мы подводим под зрачки. Двойным кликом по зеленой центральной кнопке мы выраниваем фотографию. То есть за линию горизонта у нас здесь принята линия, соединяющая зрачки. Таким образом, независимо от того, как наклонена Фотография глава пациента во время съемки налево или направо мы ее можем выровнять. Это единственная погрешность, которую мы можем откорректировать. Если глава пациента наклонена вперед или назад, мы исправить этого не сможем. Если она развернута, исправить этого мы не сможем тоже. Поэтому за этим, пожалуйста, достаточно внимательно следите. Следующим этапом мы с вами выбираем вторую клавишу. Вторая клавиша – это оцифровка. То есть мы с вами должны откалибровать линейку, которая есть у нас в системе. Для этого активируя вторую клавишу, мы проводим, ну, в данном случае измеряем длину, ширину центрального резца. Предварительно я измерил его у пациента в кресле. Я знаю, что ширина составляет 8 мм. Я ввожу туда эти цифры. Таким образом, все измерения, которые будут сделаны в программе, будут действительно соответствовать тем цифрам, которые вы получаете. Для этого вы должны предварительно измерить. Вы можете измерять их по любым другим параметрам. Ширину двух центральных резцов, расстояние между крыльями носа и так далее. Так далее. Теперь, переходя непосредственно к работе с библиотекой, вы видите, что я активировал третью кнопку нажатием на нее, я получаю соответственно выбор между формой зубов. Прямоугольные, стандартные, овальные, квадратные, в зависимости от того, какой формой является лицо пациента. И это достаточно удобный инструмент, поскольку, конечно же, стандартной гарнитуры для всех не существует. Здесь в программе введено их 5. И более того, мы с вами, если мы сможем создать какую-то уникальную гарнитуру, я покажу вам, каким образом мы можем ее архивировать. У нас появляется некая шкала с зубами. Вы видите, что они прозрачные, на них есть цифры, есть инструмент, которым я сейчас работаю. Он позволяет, соответственно увеличивать размер зубов всех, причем зубов, или уменьшать давайте теперь разберем, какие же инструменты для работы с каждым конкретно зубом у нас есть в программе выделяем как тот зуб, который нам конкретно нужно, вы видите, сейчас я сделал это с первым премоляром. Мы можем отодвинуть его в сторону из общей, соответственно, линейки. Правой кнопкой мыши открывается меню, мы выбираем «Hide» и изображение зуба исчезает. То есть это в случае, если нам необходимо всего лишь шесть передних зубов, я предполагаю, что мы здесь будем работать. В данном клиническом случае именно шести шестью, больше нам не нужно. Если мы работаем с двумя центральными резцами, мы убираем, соответственно, все остальные зубы. Если мы работаем с большим количеством зубов, можем добавить вплоть до первых маляров. Если мы активируем рамку, края которой есть и сверху, и снизу, вы увидите, что мы можем или удлинить зубы, все зубы, которые есть наверх от шеек, либо удлинить зубы вниз от режущих краев. Можем развернуть, соответственно, зубы. У каждого зуба есть функционал, который позволяет изменить наклоны в оси. При активации зуба сверху появляется красная кнопка, нажимая на которую левой кнопкой мышки, мы можем развернуть этот зуб по оси так, как нам хотелось бы, чтобы он стоял. Или хотелось бы пациенту. Как я уже говорил, активируя кнопку, которая есть справа, мы можем растянуть их. И я сделал это специально, чтобы показать вам, что на силуэте каждого из зубов есть порядка 5-6 дополнительных кнопок. Это сделано для того, чтобы мы могли индивидуально э, изменять дизайн зуба. Если окажется, что этого количества кнопок нам мало, мы можем двойным кликом по линии получить еще одну точку, за которую мы, э, активируя которую, мы можем изменить профиль. Но учитывайте, что чем больше точек мы активируем, тем сильнее возможна деформация. Изначально на зубе оптимальное количество точек, которые необходимы для того, чтобы можно было бы индивидуализировать его форму. Вы видите, что у нас есть цифры. Это соотношение ширины и длины. И, соответственно, в центре пропорции в процентах. Активируя правой кнопкой мышки, мы открываем меню и видим, что мы можем выбрать несколько иную систему, Которая привязывается к тому, что за единицу принято, принят размер латеральных резецов. И все остальное в пропорциях к нему. В зависимости от того, к какому измерению вы привыкли, вы выбираете тот или иной формат для себя. Точно так же мы можем, используя функционал, увеличивать длину отдельно взятого зуба. Низ вы видите, что я сейчас увеличиваю длину зуба номер 2.1, и точно так же мы можем его корпусно укорачивать наверх, и делается это достаточно легко, в зависимости от того, хотим ли мы индивидуализировать конкретный зуб, если у нас нет необходимости индивидуализировать всю группу зубов, как мы могли бы это сделать, мы можем это сделать, используя именно такой функционал, достаточно легко и быстро. Что же еще в меню э, может заинтересовать нас? Это первая клавиша, которая позволяет, активировав ее, зеркально отобразить этот зуб. То есть мы активируем зуб э, номер 2.1. Э, видите, что я его сделал длиннее. Открываем меню, выбираем кнопку «Зеркально отразить». И зуб номер 1.1 становится таким же по длине, как и зуб номер 2.1. Это удобно по той простой причине, что позволяет нам быть уверенным, что мы создали точно такую же реставрацию, как минимум цифровую, с симметричной стороны, как эту, которую мы сделали. Если мы выбираем функцию Hide, убрать зуб, соответственно зуб у нас исчезает, остается синяя рамка. При активации этой синей рамки мы видим ее. Точно так же, как видим синюю рамку первого премоляра, который я удалил в самом начале. Если мы хотим ее вернуть, этот зуб, активируя минимум, выбираем функцию «Показать зуб», и он снова появляется. Если мы выберем функцию «Показать соответственно, все зубы», у нас появятся и два первых премоляра, которые мы удалили с самого начала. Я удалил ошибке центральный зец. Сейчас я его верну обратно. Из того, что у нас есть меню, нам может быть интересна функция «Удалить все зубы». Видим, что удалили все зубы. Показать все зубы. Они возвращаются у нас, соответственно, обратно. Функция выбора оттенков. Вы видите, что здесь загружена вся скаловита от А1 до d 4 И плюс еще есть несколько расцветок из Vita 3D Master. Это цвета у УМ1, УМ2, УМ3 и 1М1, 1М2. Поработаем с ними немножко позже. Можно вернуть обратно то, что мы сделали с одним зубом. Или отменить изменения, сделанные со всеми зубами. И точно так же, как я и говорил в самом начале, мы можем сохранить дизайн э, реставрации. Задать ей какое-то э, уникальное имя свое для того чтобы оно отражало его назначение после того как мы его назвали мы его сохраняем она появляется в библиотеке давайте посмотрим сейчас вот она наша реставрация если она нам не нужна правой кнопкой мышки мы нажимаем на нее программа предлагает нам его удалить соответственно мы его удаляем следующая функция которой мы переходим для того чтобы можно было бы Показать? Нет, давайте мы сначала э, Все-таки закончим с дизайном А потом я вам покажу Каким образом мы можем ограничить линию улыбки э, Итак, переходя к дизайну Мы подбираем, используя функционал Оптимальный размер для пациента Отталкиваясь с одной стороны От э, того размера зубов Которые у него есть С другой стороны от того как нам кажется, должна выглядеть его улыбка. На этом этапе я предпочитаю не приглашать пациента к сотрудничеству по той простой причине, что на, на этом этапе пациент не понимает, что я делаю, зачем я это делаю, что бы он хотел. Ему нужна какая-то отправная точка. И только после того, как я выстрою, ну или мой ассистент выстроит достаточно часто часть работы, я передаю ассистенту, только после этого, когда формат уже готов, я привлекаю пациента на этапе обсуждения готовой улыбки, для того, чтобы он мог либо помочь мне советом, либо согласиться, либо наоборот сказать, такой кошмар, что же вы сделали, я никогда больше к вам не приду. Мы работаем с каждым конкретным зубом. При наличии э, тремы такого размера, я думаю, что на этом этапе мы ее пока... Оставим и изменять с пациентом не будем. Видите, что я использовал функцию зеркального отображения зуба. И по большому счету здесь на первом этапе, для того, чтобы показать пациенту, что изменится, мне всего лишь нужно поставить зубы достаточно ровно. Немножко удлинить режущий край за счет того, что стираемость у пациента достаточно высокая. Распределить латеральные резцы и клыки в той области, где они должны стоять э и сделать это соответственно с обеих сторон. Вы видите, что использую э точки для моделирования, которые есть на каждом зубе, что дает мне возможность более эффективно э отработать соответственно этот э функционал. Дает возможность более эффективно э закончить моделирование и перейти уже к следующему этапу. Я выставляю клыки и латеральные резцы по месту, где находятся, соответственно, клыки и латеральные резцы. Провожу более точно демоделировку объема под центральные резцы. И, соответственно, могу, используя клавишу прозрачности, добавить прозрачность, убрать ее и оценить, каким же является дизайн. Как правило, вот такую работу я провожу на прозрачности на 25%. Активируем третью клавишу. Эта клавиша позволяет нам ограничить красную кайму губы. Вы видели, что в данном случае у пациентки низкая линия улыбки, и, конечно, то, что зубы заходят на губу, это некрасиво. Данная функция маски позволяет нам полностью закрыть этот вопрос, и вы увидите, что сейчас губы, зубы оказались спрятанными под губу. Чем более точно мы отработаем этот момент под губе, тем более эстетичным будет тот результат, которого мы сможем добиться давайте посмотрим теперь что же у нас получается у нас есть в разделе моделирования клавиша, которая отражает за насыщенность цвета есть клавиши которые я сейчас активирую, она, отраж... она отвечает за прозрачность наших реставраций работая с этими двумя клавишами и сейчас я активировал показываю вам каким образом можно изменять цветовую температуру, от холодной до, соответственно, теплый Цвет, который я здесь выбрал, это М3, если я не ошибаюсь. Используя эти бегунки, мы можем выбрать наиболее эстетичный и подходящий для пациента визуальный формат, визуальный ряд будущих реставраций, для того, чтобы его можно было... Это мотивировать. Вы видите, что у нас несколько разные э, формы и размеры, соответственно, двух центральных резцов. Э, я хочу все-таки несколько увеличить формат э, левого центрального резца зуба 2.1. Под него подогнать э, формат резца 1.1. Все-таки закрыть немножко промежуток между центральными резцами. Расширить латеральный резец 2.2. Мне кажется, будет достаточно эстетично. То же самое я сделаю с зубом номер 1-2 И в этом формате мы фактически приходим к тому, что мы можем полностью закрыть промежуток между зубами На мой взгляд, это смотрится достаточно прилично Теперь мы можем сравнить и показать пациенту, используя функцию сравнения до и после Каким образом это выглядело до, каким образом это выглядит после и этот момент, конечно, является при работе с пациентом достаточно важным. Опять же повторю, что используя функцию насыщенности и прозрачности, мы можем варьировать то, как выглядят наши будущие реставрации. Достаточно интересный функционал, который я использую часто в практике, позволяет мне вывести на печать. Только что отработанные фотографии Точно так же ввести сюда Ту фотографию, которая была Сделана до моделирования Для того, чтобы пациент мог сравнить Вывести это соответственно, на фотопринтер Он стоит в клинике И по результату консультации Выдать пациенту с собой фотографию Размером 10 на 15 до и после Которая позволит ему Проконсультироваться Или посовещаться со своими домашними В том, насколько это лечение ему действительно с эстетической точки зрения необходимо. Еще раз повторю, что, конечно, с точки зрения того, на что ориентирован смайл-дизайн, это эстетическая составляющая. Функциональная, она будет отработана на уровне уже, безусловно, несколько других диагностических мероприятий. Я проверил сейчас, нужно ли нам ввести первый премоляр для того, чтобы сделать линию улыбки более широкой. Думаю, что нужно. Видите, что он был спрятан, поскольку мы изменяли положение зубов. Я изменю его наклон, подстрою его под клык. Теперь давайте найдем премаляр в первом сегменте. Он у нас находится, судя по всему, где-то под клыком. Да, абсолютно верно. Вот он. Мы его выведем, и сейчас, конечно же, зубной ряд будет смотреться более полным и гармоничным, с учетом того, что здесь уже будет не 6 зубов, а 8. Как я говорил ранее, при необходимости мы можем вводить сюда дополнительно до первых маляров, если это необходимо для пациента. У меня была обратная связь от докторов, которые говорили о том, что да, моим пациентам нужно, чтобы были видны зубы верхней челюсти в полном объеме, то, соответственно, это сделать можно. Точно так же сравниваем до и после. У пациента есть возможность э, оценить. Конечно, сейчас это выглядит. Более гармонично, учитывая, что количество зубов в полости рта стало больше И после этого пациент уже, как правило, может принимать обоснованное решение о том Что с точки зрения длительности, стоимости и всех остальных параметров Учитывая, что он видел свой результат, ему это подходит Я хочу вам показать еще один элемент Это работа теперь с внутриротовой фотографией И с внутриротовой фотографией мы работаем, когда нам необходимо уже отправить данные в лабораторию или же спланировать а, тактику нашего хирургического лечения, потому что в достаточно большом проценте случаев а, планирование реставраций а, приведет к необходимости работы с удлинением клинической коронки. И для того, чтобы понимать, в каком объеме нам необходимо ее проводить, нам, конечно, не нужно сравнивать все это с внутриротовой фотографией. Вы помните, что мы делали внутриротовую фотографию по достаточно э, четкому параметру, когда была зафиксирована голова пациента, когда был зафик... была зафиксирована камера. И теперь вы увидите, насколько точно эта методика, несмотря на то, какой бы условной она ни казалась, позволит нам эти две фотографии в полости рта сопоставить. У нас есть два метода, которые мы можем использовать для сопоставления фотографий. Первый метод заключается в том, поскольку я обвел... Э, Режущие края, аппроксималки достаточно точно. Мне нужно всего лишь сопоставить картинку, которая сейчас находится, то есть внутриротовую фотографию, которая находится за рельефом с моделированной улыбки, с ее границами, и она будет достаточно точно соответствовать. Вторая функция заключается в том, что делая ее более прозрачной, Именно сейчас я показываю вам функционал бегунка. Мы можем оценить, насколько точно зубы на внутриротовой фотографии совпали с зубами на портрете. Вы видите, и я специально увеличу для того, чтобы вы могли оценить это в более близком формате, что совпадение практически идеально. Когда я убираю внутриротовую фотографию, и когда она появляется, если вы зафиксируете взгляд на любом из зубов, вы видите, что смещение зуба минимально, его практически нет. И, конечно, в том формате, в котором мы используем сейчас эти фотографии, критической роли это смещение не играет. И теперь мы можем использовать, соответственно, весь тот функционал, который есть. Мы можем посмотреть, каким образом будут выглядеть зубы, если бы была губа. Мы можем убрать их, они могут снова появиться. Мы можем убрать внутриротовую фотографию. И в любой момент мы можем активировать клавишу, и она появится. И появится, соответственно, зубы в полном объеме. Убирая прозрачность, убирая насыщенность и оставляя легкий контур, мы видим, каким является объем, в котором нам необходимо проводить удлинение клинической коронки. Соответственно, поскольку мы откалибровали наши линейки, то измерение, которое мы с вами проведем, используя для этого функционал, встроенный в любое программное обеспечение РАМЕКСИС, вы видите, что я выбрал линейку, оно будет абсолютно точным. Вот таким примерно образом мы это делаем, и мы получаем с вами некий размер в миллиметрах, на который нам необходимо удлинить клиническую коронку, и естественно, когда мы будем доходить до этого этапа, у нас будет достаточно четкий ориентир для хирурга, либо это будет сделано мануально, то есть на глаз, используя, соответственно, наши параметры, либо, если это необходимо, если объем достаточно большой, будет сделан хирургический шаблон для удлинения клинической коронки, который точно также будет учитывать те нюансы, которые мы сейчас для себя открыли в нашем цифровом планировании. Еще раз получаем тратовую фотографию, накладываем ее на портретную фотографию, измеряем, соответственно, прозрачность. Видим то, насколько совпадают у нас ориентиры нашей будущей реставрации шейками. Необходимо ли нам корректировать шейки? И, конечно, мы говорим об этом уже и мы говорим об этом не на первой встрече с пациентом, а на одной из последующих встреч, так же как и анализируем это на следующей встрече, когда у нас решение о том, что пациент будет лечиться уже принято и нам необходимо планировать его лечение встроенные инструменты для того, чтобы менять свет и насыщенность выводить формат в один к одному сравнивать, соответственно, режимы до и после ну и, пожалуй, в этом формате, наверное, все и мы с вами перейдем теперь к тому, каким же образом мы можем отправлять данные в лабораторию. Первый инструмент, который у нас есть, экспорт изображения, экспортирует изображение в том формате, в котором оно есть на экране. Мы его сохраняем у себя в каком-либо месте на компьютере и можем после этого отправить, <coughs> соответственно, в лабораторию тем способом, который мы обычно используем, либо распечатать все, либо отправить. Второй вариант – это вариант... Отправ формирования отчета, о котором я говорил сначально, изначально, более удобен. Он позволяет передать лабораторию значительно больший объем информации. Точно так же мы формируем папку на нашем компьютере, где сохраняем, соответственно, этот файл, называем его, как правило, по имени пациента. Вы видите, что... Клиника 32, да, клиника, где было это сохранено, соответственно, возраст, имя пациента, контактное, контактное имя, имейл клиники и так далее, и так далее. И у нас появляется такой отчет о дизайне улыбки, выглядит он следующим образом, выгружается в формате PDF и легко может быть отправлен в лабораторию. На нем представлены фотографии до и после, для того, чтобы понимал, о чем мы работаем, измерение зубов, передним 8 зубов, с которыми мы работали. Более четкая детализация по зубам с точки зрения формы, ширины, размера и процентного соотношения И другие фотографии всегда тоже прикладываются, если мы их делали Таким образом, эти две странички отправляются в лабораторию Они могут быть приложены точно так же к карте пациента Они могут быть подписаны пациентом Хотя, по сути, с точки зрения юридической ответственности подписи такого документа, она, конечно, достаточно условна, но тем не менее. Да? И после этого мы уже можем продолжать а, с пациентом работать. Еще один функционал достаточно интересный. Это экспорт в облако. Экспорт в облако, он у меня не активирован, поскольку я встроенным а, облаком план Вики не пользуюсь, но при условии, если бы он у меня был, он позволил бы мне сразу же выгрузить у него все те данные, которые я получил. А, техник или тот, кому бы я хотел их отправить, имеет доступ к моей папке в облаке планмеки, достаточно легко мог бы э, получить к ней доступ. И таким образом мы сделали бы этот процесс достаточно автоматическим и быстрым. Фотография рабочего стола я показывал вам вначале, она тоже используется, и может быть реализована. И теперь мы с вами перейдем к интересному, к интересной составляющей экспорт в каткам, о которой тоже многие говорят – я продемонстрирую ее на э, примере э, программного обеспечения компании Planmeco. Вы видите на экране сейчас цифровое изображение модели. И в этом плане мы получаем ее двумя путями. Либо классический путь, когда в клинике снимается оттиск и отправляется в лабораторию, где он сканируется, либо второй путь, когда в клинике э, с помощью внутрирнового сканера появляя, получает цифровое изображение отправляется в лабораторию. Что же мы сделали сейчас? Каким образом мы выгрузили изображение? Вы видите с левой стороны иконку Ramex Smile Design. Когда мы активировали кнопку, выгрузки в каткам, у нас появляется на рабочем столе фотография двухмерная нашей смоделированной цифровой улыбки. И вы сейчас видите, что я показываю, каким образом может быть изображение может быть менее прозрачным, более прозрачным. На нашей цифровой модели техник уже провел предварительное моделирование, предварительный цифровой ваксап, И вы видите, что в отличие от того, какую мы спланировали улыбку, в и техника он более короткий. И, соответственно, уже сейчас мы понимаем, что если бы мы реализовывали концепт без цифрового дизайна, то, соответственно, это бы несколько отличалось от того, что мы рассчитывали получить. Мы фактически накладываем нашу, получен, полученный наш цифровой дизайн, который мы сохранили сверху на отсканированную модель или на скан или на моделировку, которую у нас есть, сопоставляем по тем точкам, которые являются общей, и под них мы продолжаем э, проводить э, цифровую, э, цифровой ваксап. То есть, фактически мы увеличиваем объем, увеличиваем длину, увеличиваем ширину зубов под те параметры, техника это делает под те параметры, которые он получил из клиники. Таким образом, э После этого, после того, как мы все это сделали, реставрации, соответственно, могут быть отправлены на фрезеровку. Вы видите, что функционал... В этом плане план Микки достаточно простой, но э, точно так же это может быть реализовано в любом другом программном обеспечении, независимо от того, открытым оно является или закрытым. Я использовал сейчас э, программное обеспечение План Микки только для того, чтобы показать его в качестве образца. Мы точно так же используем ее, э, работая с программой 3Shape. Точно так же э, это может быть интегрировано в, э, в Церек в компании Сирона. То есть здесь нет никакой интеграции как таковой внутренней. То, что мы делаем интегрируя, это то, что мы накладываем изображение сверху. И поэтому фактически как такового конфликта между программными обеспечениями нет. И это достаточно удобно, и это очень эффективно работает. Один из очень интересных инструментов, которые реализованы в Ramexys Smile Design, я сейчас покажу вам, каким образом он работает, спрятан... В графе моделирования здесь есть кисточка, которая называется Clone Brush. И сейчас, посмотрите, активирую функцию Wrap Brush. Здесь спрятаны три инструмента, я покажу вам сегодня все три. То, что я сделаю, это я фактически поднимаю, могу поднять шейки зубов, что я сейчас и делаю, работая фактически с десной. Увеличивая область рабочего поля, я это делаю правой кнопкой мышки или уменьшая ее, как сейчас, я могу поднимать аккуратно режущие края и делать это таким образом, чтобы не нарушать морфологию соседних зубов. Рабочее поле может быть уменьшено. Еще больше, если я активирую функцию softness, я могу работать более детально или менее широко. И таким образом, соответственно, могу проводить корректировку сродни ортодонтической, которая позволяет мне изменять уровень режущих краев, изменять уровень десневых зенитов и делать все это достаточно аккуратно точно так же я могу изменять длину режущего края вы видите как я сейчас делаю с зубом 11 соответственно могу изменять увеличивая размер рабочего поля дистопированный клык и я его подтягиваю сейчас вниз тем самым закрывая промежуток попробуем подтянуть шейку, но в случае, когда шейка достаточно близко находится с красной каймой губы, есть риск того, что он может подтянуть за собой красную кайму, хотя на таком объеме, который мы сейчас с вами провели, этого будет, скорее всего, незаметно. Вот такие вот легкие корректировки могут помочь нам, как ортопедам, или могут помочь ортодонтам спланировать, или, вернее, визуализировать для пациента результат будущего лечения и при этом сделать это достаточно легко и быстро. Мы можем изменить э, наклон зубов, э, наклон режущего края и точно так же мы можем получить улыбку до и после, для того, чтобы можно было показать пациенту и мотивировать его на то, что после ортодонтического лечения результат будет выглядеть именно таким. Еще один инструмент, честно говоря, он мне нравится больше, заключается в том, что если в первом... Э, примере, я вам показал, каким образом, используя инструмент, мы можем менять положение зубов, то в случае, если у пациента достаточно ровным ориентиром для нас, или достаточно приемлемым с точки зрения эстетики, является одна из сторон верхней челюсти. В данном случае, поскольку мы работаем естественно, именно с верхней челюстью, можем использовать более э, четкий и простой инструмент, который даст нам возможность э, зеркально отобразить одну из сторон на другую. То есть сейчас я покажу, каким образом это делается. Отключаем функцию врабраз, включаем функцию Miro Правой кнопкой мышки устанавливаю рабочее поле на центральном ресте зубе 1.1 и переводя мышь на противоположную сторону, активируя левую клавишу, я начинаю вот таким вот образом аккуратно вводить по зубу, двигаясь дальше. И вы видите, что происходит следующее. Фактически э -э я в ручном режиме, если помните, раньше были такие практически аналоговые э -э инструменты для фрезеровки циркона, я помню, один из моих техников им еще работал, Здесь происходит то же самое, то есть мы точно переводим первый сегмент зеркально, переводим на второй сегмент, и таким образом мы тоже можем мотивировать пациента на проведение лечения у нас, поскольку сравнивая фотографию до и после, вы видите, что в общем в целом разница это очевидна на самом деле. Левая фотография и левая улыбка выглядят значительно привлекательнее, чем правая. При том, что самое главное, результат такого лечения, результат такой визуализации у нас достигается после полутора минут работы. Конечно, можно возразить на это, что... Такие же результаты можно получить, работая в фотошопе. Безусловно, можно получить такой результат, работая в фотошопе, но для того, чтобы сделать это в фотошопе, нужно потратить достаточно много времени для того, чтобы научиться этому первое. И второй, это инструмент, безусловно, более сложный Кроме того, один из инструментов, третий, если быть точным, который есть здесь и он тоже играет достаточно большую роль Заключается в том, что мы можем использовать его для того, чтобы убрать мелкие морщинки Вы видите, что морщинка сейчас, которая была в уголках рта, была убрана достаточно легко и просто Мы можем... Ну, вот таким вот образом убирается морщинка Единственное, что нужно учитывать, что идет замена цвета в области, которую мы убираем, на тот цвет, где стоит у нас, где зафиксированы правой кнопкой мышки наши инструменты, поэтому нужно подбирать цвет достаточно четко. Тем не менее, при условии, что у нас есть такая возможность и мы делаем это аккуратно, мы можем мотивировать пациента на то, что после нашего лечения в результате у него нет морщинок, соответственно, изменен. Из формы носа, формы лица, форма губ и так далее, так далее Но без фанатизма, безусловно Потому что это, конечно же, не основное, чем мы занимаемся Но, тем не менее, возможность для мотивации у пациента есть И, конечно же, использовать ее нужно Еще один инструмент, который я хочу вам показать Заключается в том, что мы можем зеркально отобразить Смотрите, я сейчас создал Два клыка абсолютно симметрично рядом, при этом это создано только за счет того, что программа сама скопировала область зуба, с моей помощью, естественно, на симметричную область. Это тоже достаточно интересный функционал. И последнее, что я покажу, работая в этом объеме, нет, это не то, вернем обратно. Любое изменение на шаг назад или полностью может быть проведено, вы видите, вплоть до того, что мы можем изменить прическу, можем изменить форму головы, форму ушей и таким образом с точки зрения мотивации особенно девушек, несмотря на то, что мы стоматологи, мы можем заложить туда несколько таких приятных элементов видите, что мы можем чуть-чуть поработать в области скул и по большому счету эти изменения будут, конечно же, незаметны и позволят достаточно ну, грамотно мотивировать девушек и одновременно с тем Сделать это так, чтобы они этого не заметили. Что еще из того, что я хотел вам показать, осталось практически, наверное, все. Функционал прозрачности. Наверное, вот заклад в графе рисования и измерения остался последний элемент, на котором мы сделаем акцент. Для того, чтобы передавать информацию в лабораторию, и для того, чтобы нам анализировать, для того, чтобы нам проводить фоциальный анализ, эти инструменты помогут. Более того, мы можем использовать их функционал для того, чтобы сделать акцент на каких-то вещах, которые для нас являются и для пациентов важными, и сделать это наиболее наглядно для нашего партнера зубного техника, использовать форму для того, чтобы фиксировать текст на картинке, использовать... Давайте посмотрим, что еще. Вот такие вот элементы визуальные, которые позволяют обратить внимание на некую группу зубов, использовать инструменты измерения, поскольку мы помним с вами, что линейки откалиброваны и они соответствуют реальности. То есть полученные на экране сейчас цифры 8 и 32, они таковыми, собственно говоря, и являются. Мы можем удалить при необходимости их с экрана просто скрыть или удалить, используя значок корзины и таким образом сделать это достаточно четким. И закончился очень быстрый час, мне хочется пригласить вот на страницу планмека.com.design, где выложено достаточно большое количество видеоматериалов, вебинаров, в том числе наш вебинар будет. Если у вас до сих пор нет еще тестовой версии, конечно, получаете тестовую версию, скачивайте ее, покупаете, пользуетесь и мотивируйте ваших пациентов. Мы же всегда рады вам помочь. Продажа, установка, сервисное обслуживание Intellect Vision, Санкт-Петербург, Лоховский перевод 5.11. Заходите на нашу страницу в Фейсбуке, презентуйте свои клинические случаи. И мы всегда будем рады помочь вам в том, чтобы двигаться вперед.